На поляне за эти цветы вы, за эти цветы. тоже. Давай. Да. Завезли детей в сад, решили с Сережей сейчас каждое утро вот завозим и ходить четыре-пять километров. Поэтому сколько у нас? Пол девятого. Мы выдвигаемся, шапочки, кофточки, кроссовки и вперед. Ну, друзья, кто молодец, мы молодец. Мы молодцы. Мы уже, наверное, километра 2, да, 3. Да, не меньше. Меньше, да? да но мы 4 километра в одну сторону, да, и 4 в другую. Так где-то получается, где туда-обратно. Посмотрим мы пойдем. Телефон же считает. Сегодня еще бонус. Сегодня тепло. Слякотно, правда, но тепло. Это классно. Да, прям классно. Уже весна чувствуется идешь как будто бы, знаете, в, Европу, когда в Европе, теплая в зима, вот сейчас ощущение такое. Это в Венгрии мы были как-то зимой, вот тут вот, такое же сейчас ощущение, да, да, да, как похоже. там было, да. Сегодня планировала детей в садик не отдавать, хотели там, другим делом заняться, но воспитатель говорит, у них, у Марка Рената репетиция важная. Воспитатель говорит, приведите их хотя бы на полдня. Ну вот, мы пошли не на полдня. Давно я ничего не говорила за свою диету. Ребята, вот уже два дня, как есть, что сказать, есть с чем поделиться. Немножко, ну, не тот результат, который я ожидала, но результат есть. Вот я его сейчас укрепляю хождение. Насколько нас хватит, Сережа, не, не знаю, но мы так решили Хотя бы через день. Если каждый день не получится, но хотя бы через Чего день. Мы сидели в садике каждый день. Вот Мы, кстати, не ели ничего, не пили. Не, попили. Не, пили воды. Мы два стакана воды теплой утром выпиваем. И все. Неприятно. Посмотрите, какая грязь. Смотрите, сколько бутылок. Откуда вообще-то все? Напротив люди живут. Вообще ужас. Ну, вот сюда вышли, выдели, Смотрите, просто помойка. Ну что это такое? Что ж, это за люди такое творят? И никто что собирать не будет. А ну, летом все зарастет травой и все продолжит накапливаться здесь мусор. Ужас. Мы уже дома, состояние очень кайфовое. Мы прошли 3 километра. Ой. Ой. Снова упали. Мы прошли 3 километра, сейчас идем завтракать. Единственное, что нужно было, перчатки с собой брать, потому что пришли без перчаток, руки очень замерзли. В следующий раз перчатки обязательно. Заказала себе лосины со штрипками. Но вообще как-то очень-очень недовольная. какая неудачная версия. Они у меня болтаются. Их по-хорошему вот здесь нужно еще подшивать. И заказала размер эску. Ну, как бы это не эско точно. Они огромные вот здесь. Тут какие-то складки. В общем, я недовольна. Заказывала через интернет-магазин. Не померить ничего. Ну, в общем, надо что-то искать другое. А вот эти я, наверное, я в них буду ходить по утрам. Вот я сегодня их <coughs> надела на себя. Единственное, что вот здесь вот надо подшить. Ну и качество ткани мне нравится. На картинке был такой глубокий черный насыщенный цвет, прям как уголечек. Камера тоже не передает, но качество просто ужас. Посмотрите, сейчас поближе. Вот. Ну, обычно какой-то какой самый дешевый трикотаж. Вот. В общем, идут они в разряд спортивных. Буду дома ходить. Все, пошла пить чай. Завтра ребята идут на день рождения в Лазертак. Их пригласили. Завтра у них будут сражения. Сейчас покажу, на чем мы остановились, что мы выбрали. Так. Вот мы взяли вот такого робота. Он, кстати, очень понравился. Я не думала, что вообще настолько огромный выбор роботов. Этот робот выполняет команды. Подойди, развернись, отъедь в сторону. Ну, еще там какие-то. Для нас очень важно было, чтобы он говорил на русском. Вот говорю, выполняю команды, разговаривает на русском языке. Украинский мальчик язык не знает и учить его не будет. Поэтому для нас это было принципиально. Так... И вот такой конструктор. Ой, кто у нас тут? В общем, тоже какой-то робот, трансформер. И вот такой навороченный самолет. Ну, я думаю, что для мальчишки это просто очень круто будет. Видите? Прям две игрушки. Получается, две полноценные игрушки он соберет. Нам понравилось очень. Все. Это все. Ну, Пошел в спортгол, ну да. Так, мы приехали на день рождения в Лазе. Так, Тут такие монстры, страшилища. Но чисто такое мальчиковое все. Но есть и девочки тоже приглашенные. Смотрите, здесь зал, где будет стрельбище проходить. Такие маски можно надеть, да. В общем, все по-взрослому. Тебе нравится? Да. Я не думала, что может понравиться настольный футбол, когда э, в реалиях ты играешь вживую. Мы все время думали, как подарок, то вы рассматривали как вариант подарка либо на день рождения, либо на Новый год, но никто даже подумать не мог, что будет интересно. Мальчишки, Марк, иди пожелай Марку!